В этом видео, дорогие друзья, хочу вас познакомить с экранным переводчиком. Допустим, у меня Galaxy S21 Ultra, и здесь есть и Спен, и есть возможность переводить. Как отдельные слова, так целые приложения, пожалуйста. Но, естественно, не у всех есть такие смартфоны с такими возможностями. А переводить порой иногда нужно. Поэтому вот этот переводчик вам поможет. Это экранный переводчик. Мы его с вами запускаем. Вам будет доступна про версия в описании видео. Здесь можно выбрать транслятор. Какой? Любой. Видите? С чего переводить? Ну, Google переводчик, мне кажется, лучший вариант вообще для всего, в принципе. Далее здесь выбираем, с какого языка переводить. Здесь на какой. Мне нужен русский. Русский, русский, русский. Ищем русский. Все тут по алфавиту у нас вроде как должно идти. Так, да, совершенно верно. Вот он наш русский язык. Ставлю галочку. Все. Теперь мы его врубаем. И теперь надо, чтобы разрешение дать сверху, чтобы он был. Пишем «Go». И вот он наш, пожалуйста. Даем ему разрешение. И теперь он у нас врубится. Когда он включается, появляется вот такое вот окошечко. Видите, оно плавает, это окошечко, на экранчике. На него, если нажать, здесь появляется «Домой». Перейти можно. Далее изменение языка, нажали, бац, вот, пожалуйста, можно поменять язык, далее история переводов, и следующие настроечки, пожалуйста, и поделиться чем-то можно, и теперь перевод, давайте, вот я нашел приложение такое, здесь на английском языке есть очень много чего, что нам с вами нужно сделать для того, чтобы перейти, перевести данный текст, нажать на иконку, все, Иконочка у нас сработала. Теперь нажимаем просто вот так берем и с вами выделяем, допустим, какой-то текст. Вот. Вот этот текст выделили. И он нам его переводит. Причем можно перевести на английский вслух. To... Так, здесь можно скопировать, здесь поиск. И также сразу можно, я так понимаю, куда-то что-то отправить. Да, поделиться данным переводом. Выбрать можно много чего здесь. Да, вот смотрите. Выбираем текст, сначала нажимаем, вернее, эту иконочку, он у нас сканирует текст, и можно выбрать здесь большой отрезок, вообще, прям очень большой, да, все, и вот он его переводит. Достаточно удобная фишечка, и я думаю, что многим из вас пригодится. Как я уже сказал, в описании видео будет э, все что вам нужно, что вы сможете скачать. Переходим домой, заходим в настройки и смотрим, что нам здесь доступно. Ну, доступно следующее. Значит, сейчас я включаю переводчик свой и мы с вами переводим, что у нас вот здесь. Хоп. Здесь копировать в буфер обмена. Здесь поделиться. Здесь у нас получается... Не удается перевести. Хоп. Ага, здесь прозрачность фона и следующее у нас перевести на нижний регистр. Можно включить и все это дело сделать. Все особо здесь домой, история переводов, потом о, о самом приложении. Здесь вкратце дана инструкция, как это сделать. Ну и вот, пожалуйста, сами настроечки. А тут куда мы с вами можем, что я так понимаю, отправить или нет. Связь именно с разработчиками данного